Всем привет дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. Сегодня э, будет видео э, прямиком из Гданьска. В Гданьске я снимаю данный видос, потому что здесь я нахожусь э, в командировке. В командировке, естественно, от группы Прогресс фирмы Польского агентства по трудоустройству, на которое я работаю координатором вот уже как месяц. И сегодня здесь собираю собираются, собирались. Еще завтра будет вторая сходка, скажем так, всех координаторов такого плана, как я будь то координаторы, которые работают на группу прогресс в Украине, ну, ищут людей на работы в Польшу, будь то координаторы с Белоруссии, либо с Польши. Значит, Обсуждали наболевшие, накипевшие вопросы, связанные с тем, как ускорить все-таки оформление людей на работу, когда люди приезжают. Ну, многим, я думаю, известно, что нужно ждать от 7 до 14 дней до сих пор, пока выйдешь на работу так вот, обсуждали как ускорить все эти процессы также обсуждали нюансы, связанные с работой Ужонда о которых я также вам сегодня расскажу обсуждали обсуждали много, в общем, технических нюансов связанных с оформлением вам приглашений на работу с оформлением вас на работу, ну и все в этом духе, в общем там если вам интересно все вышеперечисленное, то есть если вы заинтересованы в трудоустройстве в Польше, то этот видос для вас. Поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали. Вот, если вам интересно, здесь вот мы собирались. Это главный офис в бизнес-центре города Гданьск. Ну и здесь мы проводим свои конференции когда собираемся вот так вот, когда-никогда, это бывает редко, но тем не менее бывает. Значит, первый вопрос, который я хотел бы обсудить сегодня с вами, который был, соответственно, у нас на повестке дня первым, это вопрос, наболевший у многих, наболевшая тема, которая касается того, как же все-таки ускорить оформление людей на работу, когда они приезжают в Польшу. Потому что, как известно, сейчас по новым законам человек не может идти сразу на работу, пока он полностью не оформлен официально. Он должен ждать 10-14 дней. Так вот, для уточнения хочу сказать, что, опять же, повторить, что это зависит абсолютно не от агентства. Таковы правила в Ужондах. Это полностью все идет от польского законодательства. Нам самим, агентству самому невыгодно, крайне невыгодно, причем, чтобы человек ждал, сидел там, не знаю, две недели, например, не работая, потому что человек живет, проживает бесплатно в хостеле, в основном платит агентство за проживание этого человека. Ну а дохода с этого человека, так сказать, это время нету, потому что он не работает, просто ждет выхода на работу, и у агентства идут одни убытки. Поэтому агентству в первую очередь также невыгодно, чтобы вы сидели здесь без работы две недели. Хотелось бы, чтобы вы это поняли. Ну, две недели это обычно крайний срок. Чаще люди ждут 9 дней. 9-10 дней. Но, опять же, и две недели тоже в последнее время бывают частенько такие срока ожидания. Ну, потому что очень большой наплыв рабочей силы и не справляются просто-напросто у женды за 9 дней. Как же все-таки ускорить? Ну, хотелось бы для начала сказать, почему э, те самые разрешения, вот когда приезжает человек, оформляются 9 дней. Э, тут фишка в том, что, ну, кто говорит, что неделю, но ну, в общем, 7 рабочих дней. Плюс два выходных это получается 9 дней нужно ждать человеку вот. э -э, в среднем оформлении. Чтобы можно было выйти официально уже работать. Э -э, и почему сейчас сделано так, что оформляться может начать человек только после того, как приедет в Польшу. Для этого есть несколько причин. Первая заключается в том, что человек должен предъявить штампы в паспорте о пересечении границы для того, чтобы ему начали ну, оформлять уже разрешение на работу. Пока же он э, эти данные не предъявит, эти штампы не предъявят, что он пересек. То есть, можешь пересечь границу сразу по вайбру, отправить эти фотки этих штампов, печати этих, ну, чтобы это было быстрее, но до тех пор, пока это не будет сделано, не начинается оформление по теперешним законам. Поэтому это основная причина таких долгих сроков ожидания. Вторая причина, как я уже говорил, почему две недели бывает ждут люди, пока выйдут на работу, потому что ну, загруженность, как я уже сказал, агентств, и не, не агентство, а ужондов, и ужонды не справляются с потоком людей просто-напросто за 9 рабочих дней. Это первое, значит, что мы предлагаем и как бы как хотим повлиять в ближайшее время и на то, чтобы это все ускорить, как, возможно, в ближайшее время изменится ситуация. В общем, ситуация может измениться так, что э, мы будем вас оформлять, начинать уже координаторы, э, пока вы еще находитесь в Украине, и таким образом, при приезде вам нужно будет ждать 2-3 дня, пока то есть, пройдете медкомиссию можно будет выходить на работу. Но для этого вам нужно нам будет давать свои данные, такие как э, фамилия имя отца, там, девичья фамилия матери, э, индекс, э, адрес прописки и все такое. Конечно же, многих людей, у многих людей есть... Недоверие ко всем таким вещам, ну и не странно, потому что, как говорится, нужно давать свои личные данные, а еще и по телефону, поэтому неизвестно ли пойдет такая схема, но это пока что единственный вариант, который позволит, возможно, ускорить, причем в разы, оформление вас на работу, то есть вам не придется за свои деньги в Польше там, ждать там, 10 дней или две недели, пока выйдете на работу. Это первый момент, но это пока в стадии обсуждения. Вот, то есть это я просто говорю о планах, о том, что может быть в будущем. И хотелось бы, чтобы вы в комментариях под этим роликом, потом как посмотрите, его написали свои мысли на этот счет. Что вы думаете по этому поводу, будет это работать или не будет. Ну а следующий момент, который сегодня хотел бы обсудить. Он заключается в, в том, чтобы не переделывать людям приглашение на работу, если человек приехал по одному приглашению, например, а, приглаш... а той работы уже нету. То есть пока делалось приглашение, открывалась виза, работа стала неактуальна, потому что такое часто бывает, как я уже говорил в своих прошлых видеороликах. И человеку приходится переделывать приглашение на другую работу, то есть уже ждать, пока у него уже открыта виза, будет идти там срок визы одно, второе, третье, опять пока переделывается приглашение и весь такой геморрой, а еще бывают случаи, вот недавно был случай, иногда, но к сожалению бывают, что люди приехали, прождали оформление разрешения на работу две недели там, в итоге работодатель сказал, что ему люди уже не нужны, не актуально на ту работу, куда они ждали. Их отправили на другую работу, и сейчас им там уже нужно ждать еще, опять же, там, 10 дней, там, 9 минимум дней, пока им оформят разрешение на работу туда, и это, конечно, жестко. И, опять же, все зависит здесь абсолютно не от агентства, это все, опять же, Польские законы и работодатели, которые вот, набрали людей их больше ничего не интересует. Там, ждет кто-то или не ждет. Вот у нас не актуально и все. Крутитесь как хотите, говорят они. И польские законы, соответственно, которые обязывают опять же переделывать данное приглашение и опять же платить повторно за данное приглашение 50 злотых. То есть... Сначала за приглашение платите 50 злотых, если оно переделывается, опять должны платить 50 злотых. В общем, сейчас решается вопрос, опять же, постараемся на это повлиять. В принципе, чтобы сделать так, чтобы вам не пришлось переделывать по несколько раз эти приглашения. То есть, это получится сделать на работах, в принципе, ну, одинакового характера, скажем так, то есть, допустим, с одного рыбного завода, если на другой переходите, с одной работы сварщиком там на полуавтомате на другую, сейчас будем пытаться решить вопрос так, чтобы в этом случае не приходилось вам ждать опять переделки приглашения там две недели, и чтобы, в общем-то, с этим же приглашением вы могли бы идти сразу на ту работу. Ну вот сейчас эти вопросы главные на повестке дня и этот видос снят в первую очередь для того, чтобы вы видели и поняли, что на самом деле агентства пытаются улучшить и ускорить всю эту работу. И еще раз хочу вам повторить, что нам ни разу не выгодно, чтобы люди ждали тут сидели, их не знаю сколько, потому что агентство заплатит за людей и платят за проживание, ну и там ясно, что за медкомиссии, за все остальное, и агентство скорее хочет отбить свои бабки, так скажем, с работы этих людей. Поэтому нам не выгодно, что вы тут сидели без работы. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы стараемся всеми силами ускорить эти процессы. К сожалению, это от нас не зависит в большей части. Но, тем не менее, последний вопрос, который я хотел бы обсудить на повестке дня который мы обсуждали сегодня и который я хочу сейчас озвучить вам это такой момент что возможно скоро перестанем брать людей на работу по биометрическим паспортам потому что это опять же невыгодно, это не оплачивается в принципе человек приезжает Ему пока там оформят все документы, он отрабатывает, грубо говоря, там меньше трех месяцев. И это до конца даже не оплачивает его проживание, если брать убытки на его медкомиссии. Одно, второе, третье. Это до конца не оплачивает, то есть то, что он отработает, не оплачивает до конца даже этого всего. Зачастую. Поэтому есть такая мысль брать людей в будущем э, только по рабочим визам, наладить процесс открытия рабочих виз, то есть таким планом, чтобы вы высылали вперед деньги, 50 злотых, на приглашение, мы высылаем вам приглашение, и вы уже открываете рабочую визу, там, допустим, в Украине, либо в Беларуси, таким образом, что собираете пакет документов, и подаете визовый центр. Собираете либо сами, либо уже там э, с помощью услуг различных агентств, которые этим занимаются, но ну, тогда, естественно, не бесплатно. И в этом случае тогда будет оплачиваться все, как бы, и агенции по трудоустройству, то есть человек будет работать долгий срок, там 6 месяцев, многие будут хотеть остаться на, на дольше подавать на карты по быту, и все будет оплачиваться и слегковой и нам и вам будет выгоднее сто процентов потому что но ну, многие многие хотят открывать визу и ехать на заработки на какой-то более длительный срок чем там два с половиной месяца допустим потому что три не получается пока оформятся все документы и все остальное это по-любому уже меньше трех ну, вот такие вопросы стояли на повестке дня, дорогие друзья. В общем, хотелось бы, еще раз повторяюсь, хотелось бы увидеть ваше мнение очень сильно обо всем вышесказанном, увидеть ваше мнение в комментариях под этим видео, может быть, какие-то идеи на этот счет, как можно что-то улучшить, ускорить, ну, от людей, естественно, которые в этом, может быть, разбираются. Надеюсь, что есть такие люди в моей аудитории, Потому что мы сейчас в процессе решения этих вопросов. Вот, начало 2018 года, законы изменились, и сейчас как-то будем лавировать, подстраиваться под, ним, под них так, чтобы и вам сделать хорошо, и чтобы нам было лучше, чтобы все были довольны. Убрать, как говорится, все эти неприятные моменты, связанные с ожиданием выхода на работу, со сменой приглашений, ну и со всем остальным тем, что сегодня, опять же, было сказано выше. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Опять же, хочу напомнить из тем из вас, кто еще не подписан на мой канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь на него. Завтра будет ролик выложен по поводу Телеграма. И также завтра будет еще одна встреча, уже итоговая. Будем подводить итоги нашей конференции здесь, в главном офисе в Гданске. Ну что ж, друзья, если вы заинтересованы в жизни и работе за границей, обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, Ссылку на который вы найдете в описании к этому видео, так же как и ссылки в ВКонтакте и в Одноклассниках. И также... Обязательно подписывайтесь э, на мой канал на YouTube, если вы еще на него не подписаны. А сделать вы это можете, нажав на э, кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом от меня, углу вашего экрана. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.